Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами последовательным планом открытия частной клиники, который будет вам гарантировать успех и доходность. Шаг первый. Придумайте себе конкурентную идею. Эта идея должна созреть. Обсудите ее со своими друзьями и знакомыми. Шаг номер два. Изучите рынок медицинских услуг там, где вы собираетесь открывать клинику. И ответьте себе на главный вопрос. Клиника, которую вы решили открыть, она нужна рынку в данном месте? Шаг номер три. Определитесь с размерами вашей будущей клиники и с помещением, в котором вы будете ее делать. Это будет помещение арендуемое или это будет ваше собственное помещение. Шаг номер четыре. Детально проработайте концепцию вашей будущей клиники. Про то, что такое концепция, вы сможете посмотреть наш отдельный ролик, из чего она состоит. Шаг номер пять. Определитесь, исходя из концепции, со всем списком медицинского оборудования, медицинской и офисной мебели и точно поймите сумму этих затрат. Шаг номер шесть. Посчитайте бизнес-план своей клиники, определите все статьи затрат, работа без бюджета чревата большими потерями. Шаг номер семь. Составьте детальный план-график всех мероприятий от старта до окупаемости своей клиники. И рассчитайте все точки критического пути, который вам предстоит пройти при открытии клиники. Шаг номер восемь. Закажите проекту профессионалов. Шаг номер девять. Определитесь с ремонтной бригадой. Шаг номер десять. Рассчитайте маркетинговый план и определите маркетинговые бюджеты. Медицинский бизнес – это в первую очередь бизнес. Не относитесь к вашему проекту как к лечебно-диагностическому процессу, а относитесь к нему как к настоящему бизнесу, который имеет определенные технологии и определенные правила. Здесь нужны профессиональные управленческие, экономические юридические знания. Где их брать? Этому надо учиться, если бизнес открывается врачами. Если вы не знаете этого или не умеете этого делать, обращайтесь к экспертам. Мы проводим обучающие управленческие семинары и индивидуальные тренинги для собственников. Я приготовила вам подарок. По этой ссылке ниже вы можете пройти и получить этот подарок. Это детальный план-график мероприятий при открытии частных клиник. Желаю вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подпишитесь на наш канал YouTube и получайте много полезной информации по открытию, управлению и продвижению ваших клиник.